Любишь ты Алёшку больше, чем меня Алёшке, ты вздыхаешь зря Алёшке, все твои мечты Только о Серёге позабыла ты И без Лёшки жизнь твоя пуста Ты совсем еще наивна и чиста Наблюдаешь ты за ним издалека Только между нами слез река Потому что есть Алёшка у тебя Алёшке, ты вздыхаешь зря Алёшке, все твои мечты Только о Серёге позабыла ты Потому что есть Алёшка у тебя Алёшке, ты вздыхаешь зря Алёшке, все твои мечты Только о Серёге позабыла ты не висит плакат мой дома на стене Ты уже не помнишь обо дне И подружкам ты боишься рассказать Как Алёшку ты не хочешь потерять И стоишь ты рядом в двух шагах И не скроешь слезы на глазах Ты не знаешь, как ты далека Между нами снова слез река Потому что есть Алёшка у тебя Алешки.